Спасибо! спасибо. Танга. Это тоже замечательное произведение с юмором и для вашего настроения. А роли исполняют те же. Евгений Гончаров, Тамара Гришина А я ли Елена Лименкова? Идет по свету человек чудак, Сам себе печально улыбаясь, В голове его какой-нибудь пустяк, Сердцем видно, что нибудь И так приходит время. Подпевайте! Слюбелье к Весна. Сколько сердца воли не лечит, все равно пошли перебои, сколько головой я свету не стучи, Мне помогут лучшие врачи, приходят. В Австралию без ливших солн, Я сейчас как раз разговариваю осенью, На полдолла ты бил с каких Снова будешь миржилый здоров.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 Раз, и Гончаров. Дорогие зрители, очень рады, что вам песенка понравилась. Приходит время? Приходит время. с юга прилетают, снеговые горы тают. Это время называется весна. Вот с этой песенкой так идите домой, хорошо? И пойте ее. Пожалуйста.